Ну что, поздравляем всех учеников. 14 учеников у нас сегодня прошли инициацию, и мы по традиции побеседуем. Начнем с первой ступени. Я буду называть ваше имя, а вы, пожалуйста, машите, чтобы мы вас увидели. Юлия, город Чехов. Первая ступень, Юлия. Да. Только включите, пожалуйста, звук, он у вас выключен. Да, должно быть сейчас слышно. Как себя чувствуете? Ну, хорошо. Когда? тяжело было сидеть в такой позе. Ну, вообще ощущение хорошо приятное. Хорошо. Практикуйте, поздравляем, поздравляем вас в добрый путь. Спасибо большое. Также сегодня первая ступень прошла у нас Анна из города Междуреченск. Повторно Анна где-то видела вас, Помашите. А, вот, вижу вас, да. да. рада вас видеть. Давно не виделись. Как себя чувствуете? Да, все замечательно. Угу. Такое, как будто я, знаете, такое ощущение, как будто я вернулась куда-то в родное место, что ли давно не практиковала и mm -hmm. вот прям такое последнее время желание возникло и вот прям ощущение вот это вот аж слезы на глазах навернулись во время инициации mm -hmm. благодарю слезы, слезы это хорошо открыли сердце да вспомнили то что можете замечательно что пришли повторно для тех кто не знает что такое повторная инициация скажу прям буквально пару слов для практики повторной инициации не нужны вы проходите один раз инициацию и всегда всю жизнь вы можете практиковать даже если сделали какие-то перерывы повторно можно приходить если вы хотите вновь соприкоснуться именно с нашим пространством пройти чистку которую мы проводим до инициации побыть в нашем поле вот для этого можно приходить это обычно интересно тем кто все уже прошел какое то время прошло и вот можно вернуться соприкоснуться с этим пообщаться вот для этого нужно повторные инициации, и, возможно, для себя возобновить практику, вернуться к ней, это очень-очень да, помогает. Да. Так что, Анна, поздравляем вас с новым уровнем, видимо, Поздравляю. пришел новый виток, надо идти вновь в расширение да. и целительство, так что здорово. Рады вас видеть, практикуйте возобновление да, практики. Да, Идем дальше, вторая ступень, два ученика, Алла Турция, Текирово город интересный, да. Алла, видно вас и звук есть, как себя чувствуете? А вас не хорошо. слышно? О, вот, сейчас, а, слышно. Слышно? сейчас слышно, слышно, сейчас слышно, все хорошо. Да. Угу. Да. Угу. Хорошо, э, ощущение прекрасное, я очень счастлива, рада. У меня прям вот сразу же, как только началось на стадии дыхания, то есть пошел поток, э, прям вот это вот незабываемое приятное ощущение, и... В какой-то момент начались такие, как иероглифы. То есть я а -а -а. конкретно не могла разобрать, что я там вижу перед собой. Ну, какие-то вот такие как вот вспышки, такие вот палочки, там а -а -а. Вот все такое интересное. Я не концентрировалась на них просто. И дальше в какой-то момент меня просто в какую-то закрутило как лихревой поток такой, спиральный, то есть вот у меня прям вот получало удовольствие, конечно, от него. Не страшно, никаких таких каких-то других ощущений нет, все очень хорошо, легко. И потом у меня еще позвоночник, вот сегодня какая-то у меня напряженная спина была, mm -hmm. и вот в какой-то определенный момент я просто почувствовала, как у меня просто позвоночник, он стал легкий. Mm -hmm. Ну вот я не чувствую напряжения, и в районе седьмого позвонка а у меня прям такое ощущение было, что там проходит свет, вот какой то вот, а, с, как вот свет, да, и вот он растекается как mm -hmm. будто вот по плечам, вот по рукам, ну вот, ну очень приятно, mm -hmm. очень позвонок, легко, да, приятно, позвонок на тепло. Потом, на, на, на чакра на каком уровне находится? Седьмой позвонок, да. э, ну это такой. шея, это mm -hmm. пятое. Ну да, между пятой и 4 шест... и я бы сказала. И четвертый, да. Mm -hmm. пятый, и четвертый примерно. Ну, mm -hmm. что-то сложили туда, видимо, неосознанно. Э, энергия пошла. Очень хорошо, что заметили это. Отметили, а, сказали да. об этом. Отпускайте, прям подумайте. Вот э, mm -hmm. сегодня об этом потому что день после инициации, он тоже особенный, если вы будете наблюдать, давать запрос определенный, вы можете ответы получать, вот, что-то там нужно освободить, но да. уже хорошо, ну, в принципе, уже во время инициации, раз вы свет почувствовали, но уже отпустилась, вот, ну, продолжайте отпускать, очищать себя, не зажимать себя, да, ничем, никакими... Угу. Ну да, сейчас просто такой инициации. немножко сложный тот период у меня, угу. и, видимо, я вот это вот накопила угу. где-то вот угу. у себя внутри, угу. Поговорите об этом с любовью. Да. Ну, и сейчас у вас на второй ступени же чистка начинается. Проводите чистку, да. это как раз да. поможет очень. Спасибо, Я что поддерживались. Ждала сегодняшней инициации. Практикуйте. Все. Поздравляем вас Поздравляю. с новым уровнем. Практикуйте. Благодарю. Спасибо. Так, и вторую ступень еще у нас Лариса прошла, город Москва. Лариса, вижу да. вас. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, Лидия Михайловна чувствую себя хорошо спокойно радостно такой торжественность момента вот вот в конце когда я слышала голос михаила у меня на протяжении всего посвящения ладошки были теплые а в конце вот на пальчиках на самых ну, такие мурашки были как легкое онемение uh -huh. на первой ступени тоже такое были было ощущение просто интересно до да, чего это uh -huh. вот, так все хорошо uh -huh. хорошее настроение самочувствие ощущения Замечательно. Ну, э, ладошки, пальчики, мы же через этот инструмент как раз и практикуем, прежде всего, да, целительский поток. Он у вас активируется, дает знать, что вот оно вот Электр... вот тут. Электричество. Электромагнитная yeah. составляющая yeah. проходит через вас, и вы чувствуете. Эко. Это очень хороший показатель, что вы вот прям даже до пальчиков это чувствуете в руках. Вот, так что наблюдайте, продолжайте, практикуйте. Спасибо, благодарю. Угу. Идем дальше. Третья ступень. Мастер-целитель на, на третьей ступени. А, называется так третья ступень. А, на третьей ступени у нас родовые практики начинаются. И девятиуровневая защита. Очень крутая. Четверо человек у нас прошло учеников. Дарья Иркутск. Третья ступень. Дарья. Угу. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Замечательно. Сразу ну, вошла в поток. Прям вот этот, этот вихрь уже, ну не первый раз. А uh -huh. потом меня пробило с двух сторон, как бы из Земли, из космоса. Прям пришел стол в обе стороны. И открылись, ну как я поняла, что открылись, а вторая и четвёртая чакра. Uh -huh. Под конец еще шестая была очень близко. И раскручивалась третья. Но у меня третья как бы есть там свои нюансы. Но она пыталась, ну прям очень сильно раскручилась, но не дошло пока до открытия. Я думаю, с каналом силы все таки она откроется у меня. Конечно, а так состояние не очень дорожает. Всему свое время, да. А третья чакра, конечно, там же вот прям вот копится. копится все эмоции. Там нужно еще поработать, да. Так ну что... да, у меня же всегда как бы на инициациях. Прямо боль есть небольшие mm -hmm. в этих местах. Ну, в спине. Mm -hmm. Поэтому уже ее прошла, осталось получить инициацию. Mm -hmm, этой хорошо, да. Поэтому благодарю вас. Спасибо. И во время практики прям уделяйте внимание, раз вы так четко понимаете, это тело вам тоже подсказывает, то есть э, в этой части тела прям больше внимания, да. вплоть до того, что сами ручки нужно прям прикладывать, запускать, да, запускайте, да. запускайте своим вниманием, намерением, то есть больше внимания именно в эту область. Да. Спасибо, что поделились, практикуйте на новом уровне. Добрый путь. Благодарю еще раз. Идем дальше. Анастасия Нарафаминск. Так, Анастасия, я вас вижу. Включите, пожалуйста, звук. Да, как Здравствуйте. Здравствуйте. Вот что у меня во второй раз, на второй ступени было при инициации, постоянные пучки разноцветных каких-то дымков. И в этот раз тоже, когда Михаил начал произносить символы, у меня, знаете, сначала фиолетовым лепестком больше с правой стороны. Потом это как-то все расширялось, расширялось, потом на весь лоб. А под конец вообще все заполонило. А, а, то есть ну, сверху было фиолетово, а снизу все зеленое. А в самом начале, когда только начинали расслабление, вот это все, какая-то вспышка, знаете, как будто глаз, реснички, либо солнышко, и все в зеленом цвете вот это вот было. Mm -hmm. Вот, а под конец уже... Какой-то серый дымок появился. А, и когда вот Михаил сказал, там любовью что-то вот последняя, вот эти mm -hmm. концовки, а, появилась вот эта фигурка, когда ноги сложены, и руки mm -hmm. вот так в желтом цвете. И мне даже показалось, что лицо Будды вот прям вот в рамочке. Вот там. Mm -hmm. Интересно как-то. А в самом начале еще, когда только расслаблялись, по спине какая-то вот два раза стрела пробежала mm -hmm. по правой стороне. Mm -hmm. вот. А так, конечно, легкость была. В прошлый раз я какая-то напряженная была, а сегодня вот прям вот расслабила. Mm -hmm. Я ушла в другое место, дети не мешают. И тут прям вот прочувствовала по полной. Было Хорошо, спасибо, что поделились, да, замечательно, все процессы идут как надо, э, несколько раз вы правую сторону указали, э, вот, яниская энергия, с ней нужно что-то, да, сбалансировать, возможно, ну и вообще, там, где вот тело подсказывало, туда больше внимания, это как бы такой алгоритм практики после инициации. Угу. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо все, большое. Пожалуйста, практикуйте, поздравляем вас. Так, Мария, третья ступень, Домодедово. Город Домодедово, помашите, пожалуйста, если вы еще с нами. Марию вот вижу. Так, ну без звука могу нажать на звук, но нужно согласиться. Да, Мария, должно быть слышно. Скажите нам да, что добрый Да, день. добрый день. Как себя чувствуете? Хорошо. Сначала у меня в области живота как будто что-то сжималось, ну, на доли секунды, и как перехватывало дыхание, ну, словно вот тяжело было, как будто вот вдох спокойно делать и выдох. Вот, потом это все прошло, когда Михаил э, сказал, ну, произнес мое имя, у меня такие мурашки и улыбка на лице. И еще э, у меня, вот когда Михаил проговаривал символы, у меня возник вопрос: я могу задать? Ну, давайте. Э, я хотела спросить, когда? символы я могу просто визуально представить или все-таки я их должна либо рукой прорисовать или ментально ну мысленно или я могу ментально видите ментальную конструкцию этих символов да визу... вижу да когда закрываю тогда, тогда... могу да да, уже, да уже можете да. То есть, ага. когда... Но... Это дается на начальном этапе, да, рисовать рукой, носиком или еще как-то. То есть, когда вы их видите, то есть, они висят у вас в пространстве, можете работать таким образом. Да. Но, естественно, мы призываем всегда три раза. Да, знаю. Спасибо большое. Благодарю. Поздравляем вас с новым уровнем. Практикуйте. Добрый путь. Так. И Александр, Санкт-Петербург. Мы вас видим. Включите, пожалуйста, звук. Скажите, как вы себя чувствуете. Так, давайте я нажму, а вы согласитесь, и он mm. Да, да, как себя чувствуете? <связан> Стандартно хорошо, mm -hmm. такое немного умиротворение, а так без каких-то там спецэффектов, mm -hmm. просто приятно. Хорошо. Благодарю вас, очень. Mm -hmm. mm -hmm. Поздравляю а, Да, поздравляем. Практикуйте. Замечательно, что дошли до этого уровня. Uh -huh. Так и дальше Спасибо. у нас каналы Силы это знания, обучение, инициация, символы по основным сферам жизни. Они у нас распределены по чакрам. Первая чакра финансовый канал Силы Наталья, город Москва. Наталья, видим вас. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую. Здравствуйте. Благодарю Здравствуйте. за инициацию. Да, забыла сказать а, сразу пока. две чакры, да, первая и вторая чакра прошли. Да, очень хорошее впечатление, чувствовала поток сразу, когда голос Михаила начался. Очень жарко было на Анахате, просто так вот у меня mm -hmm. <laughs> вот все это как-то горело, даже. Да, даже немножко чуть-чуть страшно, страх появлялся, но я его отпускала, потому что... Как процесс доверия. Mm -hmm. Не знаю, почему так было жарко, но все время как бы разогревается, и предыдущая инициация также была, но вот в этот раз особенности например, mm -hmm. такой жар был. Mm -hmm. вот. И как бы все время у меня идут световые вспышки, это с цветом, да, то есть каких-то конкретных символов я не вижу, но время густой фиолетовый и зеленый цвет перемежаются. То есть вот когда символы Михаил называл, да? Очень красивые, очень красивые цвета. Вот. Благодарю и благодарю за практики, за чистку. Без нее просто не живу. У меня сейчас такой а, сложный период личной жизни. Я не знаю, что бы я делала, если бы не использовала. Фактически вот каждый день мне необходимо, чтобы приходить в баланс. Я делаю эту чистку себе, там, детям делаю. Mm -hmm. вот, э, благодарю. От всей души и надеюсь дальше вот включение новых уже символов, чистку, mm -hmm. да, и новых раз Еще дальше так бы, конечно, идти и развиваться. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо, благодарю. Хорошо. Чувствуется ваш баланс, вы молодец. Действительно, я очень рада, что э, у вас сейчас есть эти инструменты, они помогают, они нужны именно для того, чтобы пройти какую-то сложную ситуацию. И я рада слышать, что вы ими пользуетесь, не забываете, Идете в это. замечательно. А нахата ваша просто готовится, <с> готовится, <с> расширяется, раскрывается, поэтому вы ее чувствуете. <с> вот, Направьте что... внимание больше сердечную да. область. Да, да, да, это сейчас важно. Это сейчас важно. Сложная ситуация. Высокие вибрации. Да, да, да. да. да. Только, поэтому только без чистки никак не могу. Баланс возвращаться без чистки не получается, а в чистке сразу, сразу выхожу. Mm -hmm. все. возвращаюсь тебя. Спасибо огромное, благодарю. Практикуйте, спасибо, что поделились. Добрый путь. Так, идем дальше. Вторую чакру, помимо Натальи, еще прошел Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дмитрий прошел вторую и третью чакру. Вторая чакра связана с целительством более углубленным таким. Там 40 дополнительных символов у нас, Все очень кратко. Подробная программа есть на платформе обучения. И Дмитрий, по-моему, уже ушел и написал в чате благодарю за инициацию очень сильное умытворение в момент инициации большое спасибо за сакральное посвящение Рада, что вы учитесь практикуйте так четвертая чакра духовный канал силы Да, третья чакра это у нас эмоционально-творческий канал Четвертая чакра наталья город ростов-на-дону наталья вы с нами да Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил. Я я сегодня чувствую? все чакры прошла уже. То есть это последняя была инициация, получается. И ощущение потрясающее. Как обычно, очень скучал по вам. Давно не была на инициации. Где-то, наверное, полгода я не была на инициациях Практиковала активно, людям помогала. Но почувствовала, что мне прям вот нужно уже дальше идти. Прям вот потребность сильная была. Ну, ощущение, конечно потрясающе много фиолетового цвета чувствовала позвоночник свой как там все перемещалось двигалось очищалось и в конце у меня вспышка справа сначала солнечная такая яркая и слева тоже то есть mm -hmm. я так поняла все открылось и ну, как бы, вот пошел этот цвет теперь буду дальше уже практиковать и mm -hmm. как бы я думаю что там прозрение какое-то очень готовилось к этому на самом деле морально и знаешь какие-то перемены и в сознании будут, ну как обычно, mm -hmm. это mm -hmm. все. Замечательно, рады слышать. Вот благодарю вас очень за то, что вы делаете это бесценный труд. Спасибо, спасибо. Забыла сказать, что вы же еще и седьмую чакру прошли. То есть два духовных канала. Да, да. Седьмая чакра это канал любви. Мы так его называем. Поэтому вы прям взяли сразу два таких духовных канала одновременно. И, конечно, конечно, все, что вы сказали, так и есть. И поздравляем вас с завершением всего цикла. Очень рада, что вы практикуете. Теперь, когда вы их все прошли, тем более важно не забывать практиковать. Возвращайтесь. Все эти инструменты можно всегда реализовывать. Они очень-очень помогают. Главное. Постоянно возвращаться к ним, не забывать о своей вот этой внутренней силе, которую мы вспоминаем, обучается. Так что здорово. Рада, Благодарим. что вы все прошли. А напомните, вы у меня астрологию изучаете? Сейчас буду плотно изучать астрологию. Замечательно. Значит, не прощаемся, будем еще Конечно, встречаться нет. в Хорошо. Хорошо, спасибо. Поздравляем. Вас, Поздравляем. Тебя. Так, спасибо дальше большое. у нас идет пятая чакра, это кармический канал силы. Ирина, Казахстан, Астана. Ирина, я вас видела или Ирина уже убежала? Ирина, вот, Ирина пишет на WhatsApp. Благодарю за инициацию, было чудесно, волнительно. Бегу на собрание в школе. Да, потом поделюсь. Хорошо. Так, и Татьяна по пятой чакре у нас, город Городец. Татьяна, помашите. Вот Татьяну вижу без видео, с именем Татьяна. Могу нажать на кнопочку, и, по-моему, в чате Татьяна писала. Благодарю за инициацию. Ощущение легкости дыхания, за новые знания, за любовь. Хорошо. Рады быть полезными. Поздравляем. Поздравляем. Так, дальше у нас идет чакра Атлант. На, на, этой, на этом обучении мы учимся очень глубоко очищать блокирующие программы, освобождаться от них. И Нина еще сразу у нас прошла шестую чакру, которая связана как раз таки с биолокацией, диагностикой. Так, Нина, вижу, вижу вас. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую, как всегда, на инициации. Mm -hmm. ощущалось уже какое-то даже воздействие. Оно было еще и сейчас, и во время инициации, с утра. Почему-то вот mm -hmm. что-то в горле, на коже, mm -hmm. как будто не то, что какая-то аллергия, но что-то пощипывание, что-то такое, не знаю. Mm -hmm. <laughs> вот как с утра я ощутила, когда проснулась. Странное ощущение так вот иноциация была и сейчас немножко вот как-то идет не знаю стран ну и были тоже фиолетовые такие какие-то ну, у меня в основном всегда э, какие-то э, как э, вихарь какой-то такая открывается э, воронка вот она то сиреневая то ну, каким-то небольшим таким свиданием. Вот, ну, она постоянно была, я всегда забываю это сказать, mm -hmm. я вспоминаю, что я видела Но, в ладошках, какое-то такое напряжение, потом немного не чувствовала. Ну, как всегда, очень волшебное, всегда мне нравится это ощущение инициации. Как будто что-то какое-то волшебство, не то, что волшебство. Ну, возвращаешься, понимаем, состоять того, наверное, как... да. Даже объяснить не могу. Да, это как сложно объяснить словами, но мы понимаем, Можно что объяснить. Говорить, да. Опять но. вы в источнике. Да, да. Это вот любовь на самом деле, которая а. внутри нас иногда просто засыпает. А мы вот во время инициации, мы в этот свет, в эту любовь идем, и вы внутри себя идете в свое вот это вот мощное. Вот это да. оно. Еще больше света, Я... еще больше любви. Да. Да, благодарю вас за инициацию. Вообще, благодарю за все практики, за да, это ощущение любви ко всему, ко всем. Uh -huh. И вот уже... Я вот несколько раз у меня уже откладывала стоит инициация, но uh -huh. я не готова, то что. И вот третий раз уже пришла. <св> несколько <св> раз перечитывала, как говорится, что-то узнавала. Благодарю вас. Вообще, как одна девушка тоже сказала, Наталья, без очищения, вот как будто не то mm -hmm. и без него трудно, когда вот не проходишь какой-то день, день может быть поленишься, не сделаешь, но хорошо становится даже когда кому-то себе не делаешь, а mm -hmm. вот муж, например, сделаешь, или что прям такое вот какое-то счастье бы, как mm -hmm. да. даже yeah. проведение а, чистки рейки кому-то yeah. yeah. помощь и, да. Да, да вот вот вот больше, вот даже, особенно мне нравится я, вот, даже вот эта практика э, из мужских родовых потоков, которые вы проводите. Я вот не знаю, почему я так волшебно себя потом чувствую, вот именно, когда вот нахожусь в потоке мужских потоков. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Благодарю вас за эту еще одну практику. Mm -hmm. Благотворительно. Да, Все, кто не находится, я говорю, всех призываю mm -hmm. Подключайте тоже потихоньку, хотя бы, даже если у вас рейт mm -hmm. нет, ну просто будьте в этом потоке. Да, да, да можно присоединяться. Да. Для тех, кто не знает, ежедневно в 13 часов по Москве, несколько минуточек, да, мы в поток входим. Подробности есть на платформе обучения, в телеграм-канале, кстати, закреплены инструкции, присоединяйтесь, особенно женщины, присоединяйтесь. Это действительно важно. Спасибо, Нина. Практикуйте. Спасибо за то, да, что поделились. А, на этом сегодня все. Мы не прощаемся. Мы на связи в личном диалоге с каждым из вас. Всегда можете написать по обучающему материалу, если есть вопросы. Вот, и, конечно же, присоединяйтесь к практикам, которые постоянно. да, Потому что, когда вы в этот поток входите, это и приятно, вот то, что Нина писала. Вот, когда мы постоянно это делаем, мы как раз таки балансируем себя, и вот принцип очищения, он первостепенный для всего на свете, да? мы очищаем свое тело ежедневно, мы очищаем пространство, там, моем, наводим порядок, мы посуду очищаем, сердце надо очищать, очищ... отношения важно очищать, сознание важно очищать, и тогда... Действительно, все легче становится, поэтому чистка – это самый базовый такой принцип баланса нашей жизни. И энергоинформационная чистка, которую мы начинаем практиковать со второй ступени, она, конечно, важна и дает мощные результаты. Все на сегодня. Не забывайте, воскресенье, каждое воскресенье круг целительства тоже, кто, может быть, забыл или первый раз вот к нам пришел в 12 часов в Москве. Там 20 минут идет практика, тоже благотворительная, тоже может участвовать любой человек, только там нужно прям записаться. То, что ежедневно про мужские родовые потоки там записываться не нужно, нужно просто знать, как это проходит. А вот по воскресеньям то, что проходит, это нужно записаться, там можно записать своих близких. Пост во всех соцсетях выходит, нужно записаться, имя, просто имя. И этого достаточно. И участвуйте, ставьте будильники, соприкасайтесь все время с этим потоком, да, потоком, который внутри вас. Вот. И тогда вам будет легче проходить различные уроки этой игры, этой Лилы, этой жизни. Вот. И не забывайте, чтобы были результаты от практики рейки. Нужно, чтобы была сама практика в регулярной основе и свобода от ожидания. Тогда все получится. Все, обнимаемся. А Светом и любовью. Любовь. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания.